Ну же, дорогие друзья, стартует шоу-матч Так, некизяр против коллектива Death Squad Карта Inferno Best of 1 И у нас поножовщина за выбор стороны Геймер uh, Ламер, приветствую вас. Давайте быстренько по составам. Стак Никизяр, это Никизяр, Сначер, Холинайт, Папапуматей. Надеюсь, правильно прочитал. Ну, может быть, неправильно, конечно же. И Никером. Команду Dest Squad представляют Жорик, он же Шук, так его и, в общем-то, будем называть. Каждамяка и Биг-задница, и Л плюс Биг-задница, это, конечно, очень интересно. Ну, там конкретнее написано ее Биг-задница, но это уже контекст, в общем-то, он не сильно важен. Кстати, кстати, остается у нас один Тамяка каш... И неплохо поборолся, знаете ли. Ну, двоечку успел соперников забрать. К сожалению, потом на пику врага все-таки напоролся. И по результату выбор стороны за командой Стак Никизяр. И это какие-то интереснейшие смены сторон, мать его. Ты посмотри, они выиграли ножи и решили начать. Что? Вообще, почему так, как происходит очень удивительно и интересно. но ну, у нас еще и баррели решили, что им не нужно обновляться. Ну, короче, смотрим. Хорошо, стак никезяр начинают в а, атакующей стороне. При этом, ну, как бы главное, чтобы это была не ошибка, да? Все остальное уже вроде бы как а, приложится по факту. Ну, здесь у нас попытки подсадиться в окно. Долгие, сложные, мучительные, но все-таки попытки и подсадка все же сработала. При этом присутствует поджим банана, что как бы дает максимальный сбор информации, необходимый игрокам обороны, попадание в голову и что и вот они первые минусы Минус от Шука Разменный ми... минус по заднице Каждамяка. И еще раз Шук Все тот же самый Шук На этот раз погиб Никера Ситуация у нас крайне неприятная для игроков Обороны их пресинкует со всех сторон снейчер забирает Баттерфляя И остается один лишь Л-плюс Л плюс 32 Вот, собственно говоря, он у нас остался здесь в соло Не знаю, насколько, конечно, продуктивно он сумеет сыграть Его соперники идут пушить его вдвоем Ну и даже, кстати, если бы Никизяр не поставил хэдшот сопернику с огромной, с огромной, простите, долей вероятности Выходящий за ним следом снэтчер, по-моему, да, за ним шел Он бы точно добивал бы Последнего выжившего игрока обороны Ну а пока у нас 1-0 Хорошее начало, дорогие друзья, и всем, конечно же, кто, дорогие друзья, сейчас находится на прямой трансляции Всем привет, приятного просмотра, игрокам удачи и э, красивых, побольше красивых моментов Ну а у нас заход на спот Б. Легчайший, простейший, и это, в общем, глобально, наверное, неудивительно В связи с отсутствием девайсов, ну, сложно было бы представить дефолтное удержание точки на пистолетах А оно было именно дефолтное то есть стаков никаких не было предпринято, это были банальные 2-3, где тройка стоял на А и двойка на Б. Батрафляй последний. Ну, и тут как-то позиция в КТ-респауне не выглядит достаточно свежей и. И. И какой-либо. Как это, господи, слов-то вылетело из головы. что ж такое-то со мной сегодня? Периодически вылетают словечки какие-то. Амбициозной, конечно же, позиции не выглядят Но, однако, с нее прилетает достаточно амбициозный хедшот. Тем не менее, сейвить-то там все равно нечего Так что глобально, ну, просто не умер Просто не умер игрок обороны Ладно бы хотя бы он с каким-то там автоматом заресался бы Это Было бы уже поинтереснее Зареслся просто такой, оп, и реснулся, и не надо покупать, да, замечательно было бы замечательно, конечно же Но это 2-0, дорогие друзья Продолжается серия экономических раундов Кстати, Баттерфля решил купить МПшку Не, кстати, совсем не понимаю Для каких целей вообще Вот просто чем чем он руководствовался Для меня загадка Разваливают Жорика, он же Шук Разваливают Каждамяку, он же Каждами Ну и как бы точка Б вновь потерялась Потому что, опять же, не было никакого стака То есть, опять же, экономический раунд против девайсов Ну, в принципе, дефолтно Все дефолтно получилось Как бы дефолтное занятие позиции, Дефолтное поражение в раунде без каких-либо вау-эффектов Ну, толпятся сейчас Под толпой игроки атаки и ищут своих о о о, -о, -о, -о, -о смотри, что с ним было ха <связь> его закоротило, бедолагу Ну и сейвы Попытка засейвиться, Бутерфляй у нас, кстати Купил МПшку в этом раунде и решил Именно ее сейчас засейвить, ну, чтоб вроде Не с голыми руками Никизяр отдается. и девайс, девайс, девайс <связь> Не добежал, лол, бывает 3-0, дорогие мои друзья. А, как сами Александр что-то пропустил, пока отвлекся. Дамир, все хорошо. Спасибо, что поинтересовались. У меня в большинстве своем все хорошо. Ну, по крайней мере, потому что слышно, что я периодически а, подсмеиваюсь над чем-то. Это говорит о том, что с настроением все чики и пики. Вот, собственно говоря, первый девайсный раунд, дорогие мои друзья Баттерфляк, кстати, однако, невзирая на наличие денег на девайсный раунд Уже, в общем-то, все равно играет на МПшке можно сказать, что это, наверное, часть слабое звено в команде. И, кстати, это слабое звено уже отклеивается, позволяя своим соперникам а, действовать чуть более грубо, и чуть более жестко. Звено-то отклеилось под точкой Б. Естественно, туда надо, типа, перетягивать одного из игроков, но основной вектор атаки направлен на точку А. И в общем здесь так Никизиар играют, ну, как по мне, достаточно грамотно и неплохо. Неплохо. Ой, о о, -о, -о никизяр, никизярище. Не, да ладно, серьезно, вот это да Вот это я сглазил, ребят, сказал, что они неплохо играют Они начали делать какую-то странную Непонятную фигню Вместо того, чтобы просто зайти и запушить Просто отдались под каждомяку все дружно Ну что, пупа-пума-тей Короче, делает два минуса Каждомяка остается в соло, здесь бомба должна Уже вообще на точку Б Нестись на всех парах, но почему-то как бы Не несется, по какой Причине лично для меня загадка Потому что бомба, видимо, где-то была выбита, или ее что-то никто не взял. Короче, черт его знает, адекватного объяснения нет. Да и откуда бы ему взяться. Ну, а пока у нас на табло 4-0. Все, в общем-то, продолжает э, идти своим чередом. И при этом, наверное, что хорошо для команды Стака и без изменений. Так надо понимать, да, то есть, что. Они как брали раунды, так и берут, а экономические раунды-то, понятно, они должны были забирать. Но вот то, что на девайсах появились сложности, это уже как бы накладывает определенные проблемы. А, биг задница, минус никера, па-па-па-па-па-пу-пу, -па -па -па вот этот вот, короче, па парняга, а, минус Баттерфляй. И, в общем, у нас, как бы, ситуация это по-прежнему с перевесом на атакующей стороне. При этом еще и минус от Снейчера под точкой А сделанный оставляет игроков растянутыми по позициям Каждомяка. А, на точке А делает минус, пытается бороться со Снейчером по всей видимости, да, но Снейчера его отгоняет в библиотеку. Но опять же, тут численный перевес и полный контроль точки А. Но мне не видится здесь какой-то ретейк, я бы, конечно, уходил сейвить авик. И в общем-то, наверное, так и нужно было сделать. Но если бы он ушел, мы бы не увидели с вами дабл Kill от Холли Найта. А так мы их увидели, поэтому эти два минуса. Так что все как должно быть. Еще раз повторяю. Но для меня лично. А изначально сразу поразительно в этом матче то Что стак Никизяр, выиграв ножи, начали в обороне э, не, не начали, простите, в обороне, да, то есть начали в слабой стороне Это достаточно интересное решение Необычное, я бы сказал так, не дефолтное То есть они сразу отдали сопернику сильную сторону В которой соперник играет, надо признать, кстати, не так уж и сильно, как хотелось бы Ну, прокидка точки Б, разумеется, более чем фейковая И не более чем фейковая, да Остался Шука, кстати говоря, еще на коврах у нас один человечек был, это Эль Плюс Эль Плюса забрали, Шук на точке А Забирает Пупа Папа и, короче, Пуп вот этого парнищу А следом еще и Никеру и Никезяру убивает, боже мой, Шук Просто бесподобная игра от Шука, в принципе, как и в большинстве случаев в Зарайп Визерс Когда он выступал, он играл тоже достаточно уверенно и жестко Но сейчас принял на двадцатке трех соперников Тем самым практически остановил и практически лишил Шансы на победу а, команду Каждамяка, минус Снэтчер и Холли Найт последний. Ну, тут как бы, опять же, не, не выглядит этот раунд таким раундом, который можно выиграть. Да еще и вот после таких миссов, это прям... Это прям интересно! Интересно, дорогие друзья! Ну, Каждамяка остается в соло. Ну, по Каждамяке нет информации. Ясно только, что он где-то на точке А. А вот конкретно где, это еще надо понять. Но Холи Найт при этом имеет половину лайфбара каждамяк это сотый, как бы Плюс мобильность на стороне каждомяк И, в общем, тут скорее а, сложности у игрока атаки Плюс еще и время на него давит Время давит очень сильно 10 секунд до конца раунда Нужно срочно подбирать бомбу и ставить ее И хрена с А2 не получится Потому что бомба у нас лежит, в общем-то, на дефолтной позиции И вместо того, чтобы Холи Найт ее подобрал и все-таки поставил Он предпринял попытку сейва АВП И, в принципе, ее засейвил а, кстати, вот это было уже рискованно Мог и без авика начать следующий раунд Ну, 5-1 По таймеру банально заканчивается раунд Хорошо, в целом все хорошо а, Я не скажу, что сейчас как-то плохо сыграла Либо одна, либо другая команда Конечно То, что сейчас сделал Шук в исполнении коллектива Death Squad это очень здорово, потому что он в соло, по сути, выиграл раунд. Неважно, как там два оставшихся минуса были сделаны и кем они были сделаны, основная работа была сделана именно им. То есть он остановил соп соперника. Это что такое? Это не Баттерфляй уже, а какой-то кузнечик, черт возьми? Надо менять никнейм. К ждомяку вырубается снайперской винтовки. Уже в КТ-респауне начинается кровопролитие. И Эль Плюс погибает именно здесь, а последним остается Шук. Но один при этом, как бы в 4. И сейчас дождется, естественно, я думаю, тут один-два. Ой, бомба выпадает! Здрасте! На пустую то. На пустую точку не. Что вообще делают то Че это? С какой планеты такие страдки? Кто вообще их откалывает? Точка полностью пустая. Бомбу несем на спот Б. Откуда? Алё, алё, прием. Ну, короче, 6-1. Но здесь, конечно, Шук мог на самом деле, я считаю, сыграть куда лучше. Может, немножко как-то не повезло. Что-то где-то не срослось по всей видимости. Но я думал вообще, что он заберет побольше соперник. Ну, что у нас теперь? Теперь розыгрыш точки А. Бомба лежит, кстати говоря, под ручьем. Там у нас А вот этот вот а -а человек с непонятным никнеймом. Не могу я его быстро читать. Пупа-паматей. -пу По-моему, как-то так, да, если быстро прочитать. А -а В общем, здесь биг задница, где-то там на банане гуляет. А, уже все, не гуляет. <смех> Интересно. А, была аркада, которая в итоге так, кстати, и не завершилась ничем. Снэчер минус И Ситуация 4 в 3. С перевесом за атакующей командой. При этом. Как вы понимаете, точка Б вообще никем не смотрится. Туда нужно отдать хотя бы одного игрока. Этим игроком становится... Шук! Оу! Никизяр! Какая большая голова по ней. Очень сложно промахнуться. По всей видимости, минус 2. Какаждами Никера. Ну, если Никера не вытаскивает... А Никера, я думаю, не вытаскивает, на самом деле. При всем уважении. Просто тут как-то, мне кажется, все мертво. И уже не выживет, как говорится. Да? Ну и да. В результате хедшот от Бигзадницы. Uh, 6-2. Александр, сколько игр будет в это время? Ну да, Дамир вам там уже радо написал Но я продублирую на всякий случай Сегодня у нас Best of 1 и как, со... как следствие Одна карта То есть вот мы только с вами Inferno сегодня увидим И вот оно как закончится Так вот собственно говоря и на этом трансляция тоже закончится Взрыв Взрыв банана, причем достаточно такой конкретный и уверенный Взрыв банана, 3 хаешки, 4 хаешки даже прилетело от игроков атаки Пупа-паматей минус баттерфляй. Жорик-скейтер, он же шук, забирает некизяра Но и снова Пупа-паматей умудряется какие-то разменные минусы делать Кстати, даже, в принципе, если потренироваться Его никнейм не такой уж и тяжелый становится Пупа-паматей -пам... Пупа Пупа-паматей все, вообще кажется, как будто бы просто легче этого никнейма ничего нет. И даже каждамяка звучит как-то потяжелее. Еще, кстати, один минус от Пупа Паматея. Я уже сбился со счета, сколько людей он похоронил в этом раунде. Каждамяка! Ни хрена себе! <звучит> вот это ванжотики! Вот это, черт возьми, ванжотики! Минус от Холли Найта. И каждамяка, к сожалению, не выживает. Кстати, Никера. Нормально так бомбой всех пригрел. Минус Снэчер и Холли Найт. Короче говоря, не суть, дорогие мои друзья. Не суть, какие хорошие хэдшоты дает Каждамяк. Это лишь просто указывать на то, что он хорошо умеет стрелять. Но его э, повышенное, так сказать, качество стрельбы, к сожалению, не влияет на исход матча. В целом, как вы видите, 7-2 счет ну, максимально ужасный. Сверхужасный, я бы даже сказал. Минус от задницы. Как-то это странно, конечно, звучит. Ну, в общем, да. Попчанский у нас находился сейчас на банане. Как-то... Ой-ой-ой. Смотрите, слушайте. Слушайте, задница находилась на банане. А Каждомяка. Еще один минус сделал. Никера Снэчер по минусу. Каждомяка при этом еще по-прежнему жив барахтается. Это, кстати, опасно, я не зря именно его выделяю, да, из этой толпы, потому что L+, он где-то там в спине, а вот в упоре у нас находится именно Каждамяка, однако размен, размен, в котором участвовал как раз-таки не Каждами, а его тиммейт, тот самый L+, которого я со счетов так быстренько списал, а он на самом деле оказался в этом раунде даже полезнее. То чувство, когда L+, оказывается полезнее, это вот дар ниже пояса. Ну что, первая половина за стак Никизяр. Вот так, оказывается, можно легко и непринужденно выбрать слабую сторону. И спасибо вам большое, Разибек, за подписку на Ютубчике. А, По-па-па-мате и Снетчер по минусу. Раунд начинается многообещающий вновь для атакующей стороны. При этом еще один минус на этот раз уже от Холли Найта. Остатки игроков обороны нервно просто. Трясутся и не знает, что им в этой ситуации лучше делать. Ее биг-задница, ой-ой-ой-ой-ой, еле-еле спасает свою задницу с мида. Но, однако, посмотрите. Но ну, все-таки пытается найти приключение на самого же себя. Почти нашел, кстати, почти нашел, но немножко не получилось. Каждамяка обожает данный мопу. Я не думаю, что совсем прям вот корректно Называть одну карту мапулом. Все-таки маппул это пул-карт какой-то Да, это как минимум несколько Но то, что он обожает Инферно Ну, если это... Как так правильно выразиться? сарказм, если, да, и, и на самом деле он не любит карту Инферна, это для меня лично вполне себе понимаемая история. Я тоже эту карту не очень люблю. пу пу, -пу матей добивает Каждамяку, который перед смертью опять же успел лишить двух соперников жизни. Ну, это снова ни на что не повлияло. Как удивительно, да, вот никогда такого не было, и вот опять. Ну, Каждамяка хорошо, Каждами молодец. Первое место держит в своей команде, на втором месте ожидаемо Шук. За остальных я, в принципе, как бы и не знаю ничего, поэтому и не думал, что там будут какие-то прям вау удивления. А, но, так сказать, вот сейчас, если Б теряется, то здесь будет все очень плохо. Но пока плохо разменялись так Никезер. Ой, Баттерфлиай. Баттерфлиай Никера. Это кто там сейчас такой дерзкий-то? Никера, что ли? Через дымы просто прилетело кому-то в Буби, на плюсу, по-моему. Все, Никера последний, смотрим за Никерычем Сумеет ли он Или не сумеет Неплохо, кстати, перевелся на второго Но не попал в голову Но забрал каждамяку. <laughs> Испортил человеку просто раунд 9-3 Когда чемпионат Узбекистана Закир без понятия, когда-то Когда-то он, наверное, будет Когда, не знаю и никто не знает, кроме организаторов этого чемпионата А все остальные э, тоже ждут Вот, в общем, 12 раундов уже разыграны между командами Пока что, конечно, смотрятся э, как бы доминирующими стакникезярами То есть сложно пока представлять, что Death Squad сумеют дать камбэк, да еще и в атаке Ну, ну не выглядит вот при всем уважении не хочу никого обидеть. Но ну, не, ну, не выглядит как команда, которая дает камбэк в слабой стороне. Тут в сильной бы хотя бы еще парочку раундов бы взять. А там уж про камбэки говорить вообще рано. Ну, должен был сейчас Никера замечать соперника на коврах. О, простите, на больших песках. Понятно. Понятно, что? Ну, если так дела обстоят, то это уже значение особо не имеет. Никизяр один. Ну, хорошо, что хотя бы есть... Э бомба за плечами. Бомба за плечами это самое замечательное в данной ситуации. Не придется за ней ходить искать. А, кстати, каждами он прям чувствует, да? Он прям чувствует, что последний игрок вот здесь и сейчас пойдет и просто уничтожит ну, вернее, не пойдет уже пришел. Просто уничтожит Никизяра, когда тот будет на последних секундах раунда выходить. Я думаю, здесь будет такая вот история. А когда так, у вас есть Инстаграм или в ТикТоке? И ТикТок есть, и Инстаграм есть, но я там все равно ничего не публикую, поэтому ссылок я даже на эти соцсети и не, и не э, оставляю никогда. А никак не могу найти Саяджина. Ну здесь дело такое, что вы как бы, если через меня хотите Саяджина найти, то не получится, потому что у меня нет никаких контактов. Опа, Никизяр! Какой десант на точку резко забегает. Теряет практически половину лайфбара, но все-таки забирает каждомяку и при этом еще и ставит бомбу. Раунд теперь четко играется на него. Удается перестрелять баттерфляй один на один. А что такое? Там патронов что ли не было? А я, насколько понимаю, наверное, у Никизяра патроны закончились, потому что, ну, сложно было заметить бегущего шу... Вернее, нет, сложно было не заметить пробегающего шука на... как бы на точку. Ну, ладно, какой-то сложный момент, короче Но мне кажется, просто патроны закончились Но, чтобы не было а а Результат один и тот же 9-4 Какие-то все-таки есть поползновения от коллектива Death Squad Пытаются что-то они там где-то изобразить То ли стакники Зяра расслабились То ли, наконец-то, ДС разыгрались Вот пока не совсем ясно Опа Опа! Снайперская винтовка и минус Холли Найт. Хороший минус, достаточно Минус от Шука. Никера Никизяр ответные фраги. Ну, каждамяка, конечно. Даже каждамяка без э, минуса в раунде. Хотя справедливости ради у каждамяки 14 килов, Пока что еще это не один фраг в каждом раунде. Баттерфле забирает э, пупа матея. Никизяр остается в соло. Вот как бы как говорится, и поиграли. Да, что-то серьезно? Никизяр! Я, конечно, понимаю, что, допустим, у тебя. Ой, должен был сейчас слышать на банане соперника. Ну, нет, вот, я, конечно, как бы понимаю, что, возможно, АВП эта штука очень убойная, но не вот-то уж для того, чтобы прям один в три оставаться и брать авик. Это как-то не клеится с реальностью. Бомба при этом, кстати, очень прям гуманно лежит, да, то есть она просто лежит, она не потерянна. Все. Аккуратненько она переправляется на плечи э, Никизяра, и сам Никизяр отправляется аккуратненько на точку Б. Ну, естественно, Каждами, по идее, должен был все это слышать, но, может быть, и не услышал. Допускаю, что стоял слишком далеко, поэтому соперник проходит. Ну, я, я не знаю вообще, чем руководствовался сейчас капитан команды Стак Никизяр. Какая вообще у него была мотивация взять авик, выбросив калаш один на один в три, черт возьми. Ну, это как-то совсем прям. При том, что время уже, собственно, благовалило к выходу на одну из точек. На точку А с АВП вообще не выйти, на точку Б еще можно было именно поэтому, скорее всего, Никизяр и пошел именно на точку Б, но, черт возьми, но опять же, ну, три соперника, ну, а если кто-то где-то выйдет в упоре, как, собственно говоря, и было, ну, там хорошо, сделал минус, а вот почему сейчас не идут, почему не последовало размена? Ну, нет, такой раунд уже был, такой раунд уже был, ну, глупо надеяться на то, что второй раз... Де-склад поведутся на эти фейки. Кстати, тот раунд так и не выигрался. Невзирая на все, шук-то остался на точке и сделал три килла. Поэтому зачем играть раунд, который априори не сумели выиграть даже? Ну, хорошо. Есть план, они его придерживаются. И идея, наверное, похвальная. Каждамяка минус А По результату у нас 3 в 2 ситуация. Каждамяка раскидывает здесь гранаты. Ну, Хаешка залетает абсолютно в холостую. Снэчер и Никера вдвоем. Ну, хорошо, что хотя бы сейчас без снайперских винтовок, наконец-то. <laughs> Потому что здесь авики а, не сильно нужны были бы игрокам атаки. Однако, тем не менее, да, есть шук. Есть шук, у которого есть авик. Он стреляет, промахивается, отправляется с деглом ретелькать. И это 10-5, дорогие друзья. Именно с таким счетом заканчивается первая половина. И фактически, ну, весь труд, который был командой This Squad э, совершен. Произведен, так сказать, по итогу первой половины. Наверное, пролетел как бы мимо, потому что ну, теперь 10 раундов у сильной стороны. Ну, я не знаю даже, как попытаться удержаться здесь. Мне кажется, никак. Мне кажется, никак. Хотя однозначно, конечно, какие-то надо. Надо мутки какие-то мутить хорошие. Ну, я имею в виду, то есть, если сейчас будет какая-то очень интересная, прям разнообразная атака, то все не настолько уж плохо и будет не так уж сильно потеряно. Никера! И Снетчер, и еще кто-то был там, кто сделал минус, по-моему, по, по Матей. Могу ошибиться, но это вообще абсолютно не имеет никакого значения. Потому что Шук у нас еще никуда не уходил. До сих пор на белье сидит, а он, кстати, один остался. Кстати, так вот, маленькая, маль, маленький спойлер. Шук остался один. Минус от Пупы мате, Но вот даже если до этого он минус не успел сделать, то вот теперь хотя бы сделал. Я все-таки не зря его никнейм в пистолетке озвучивал. 11.5 и, пожалуйста, ловите еще одни спойлеры. Да, экономические раунды, которые будет брать очень тяжело. А, жутко, сложно, непонятно, неприятно Вот и мои прогнозы во всей красе Помню, бывшая мне говорила Данила, может есть смысл играть только в покер Там у тебя все отлично Но согласись, что ставки это не твое а. Ну... Но... Покер, потому что игра математическая, а ставочки это все равно на удачу Там надо, конечно, разбираться, но это все-таки удача В покере тоже, конечно, удача, но там она далеко не основным фактором является все-таки, Очень много вещей там тоже просто посчитано, их просто надо знать 12.5, дорогие мои друзья Тут надо просто понимать, с какой позиции лучше, как говорится, открываться, с какими картами, какие не открывать Все это, опять же, есть... Как известно, да, солверные вот эти вот истории, когда просто тупо иногда нужно просто выбрасывать, допустим, туз-король как бы. Иногда нужно запихивать просто две десятки, грубо говоря. Ну, тут это просто, опять же, штуки, которые надо знать. Их просто выучиваешь, и все. И сидишь, радуешься жизни. Поэтому... Там проще, как мне кажется. В ставках... Никто еще и не исключит никогда договорного матча. Они есть Это тоже никого, я думаю, не факт. Не, не секрет. Ну что, дорогие мои, экономический один уже зашел. Сейчас у нас типа что-то, я не знаю, форс, скаут, калаш. Как-то есть два дигла, Какой-то интересный очень бай. Ну вот я даже к диглам, наверное, лучше отнесусь, чем к скауту. Зачем Баттерфляй приобрел скаут, чтобы просто что... Скаут настолько вариативная штука Что с него, ну, можно, конечно, убивать Я не спорю, с любого девайса можно убивать Ну, тут, конечно, нет Тут минус был сделан Хороший, но Никера, кор короче, просто Как валенок сыграл Не в обиду Никерычу, конечно же Ну, вот и все, как бы То есть, Ну, просто Никера сам сел И там сложно было в Никера не попасть если бы он хоть чуть-чуть там попытался бы потанцевать со своим соперником То, скорее всего, соперник бы в таком случае не попал Но это лишь мои догадки Может быть, все случилось бы и совсем по-другому Пока что на данный момент на табло 13-5 И команда Стакники-Зяр Уверенно продолжает свое победоносное шествие к победе. Холли Найт минус Баттерфляя. Там у нас, кстати, экономика вроде бы присутствует. Но скорее какая-то номинальная, да. Потому что были калаши и в предыдущем раунде. А как-то вот сейчас они вроде бы тоже есть. Соответственно, где тогда арморы? Вы видите там с прострела через ящик попадания в голову. Вот оттуда выливается из-за угла просто 10 литров крови. А 10 литров крови выливается только в одном случае, если нет... Шлема, а его, по всей видимости, нет. Ну, типа, не покупать шлем в атаке это вообще максимально утопичная история. 16 хп у Шука, Никизяр и Пупа Паматей 103 хп на двоих, как бы, да, так. 103 на двоих. Но на самом деле это 10 и 3. И здесь, кстати, ситуация это, честно сказать, неоднозначно. Шук такой игрок, который такое может вытащить. А скорее интересно, почему Никизяр до сих пор еще не вместе с. Пупа по да, который сейчас здесь контролирует бомбу. А где она? Почему, кстати. Я не вижу. Ладно, Никизяр здесь сумел все-таки перестрелять. Но опять же, это очень рискованно. Если бы по коврам шел бы игрок, то есть если бы Шук передвигался через ковры, взял бы и внезапно появился бы на винте, там 100% умирал бы Пупа по И как бы все, на этом бы все закончилось. Очень быстро. Очень быстро закончилось, поверьте. Что ж, два раунда остается Никизярцам до победы Никера и Никизяр, кстати, по минусу Минус от Шука в размен по Никерычу И так очень сильно подпросила по лайфбарам, однако точку Б, наверное, все-таки придется допушивать Не надо точно уходить назад, потому что здесь уже с банана идет поджим И вот он, минус от Пупа по Мате. Разменный фраг, еще один размен от Снэтчера и биг задница в соло, как вы понимаете Такое очень тяжело будет выиграть, учитывая еще и 19% здоровья. И то, что все прекрасно понимают, где ты находишься. И там еще и в этом месте спрятаться негде. Так что мы быстро приходим к матч-поинту. Счет 15-5. Одна ошибка, и команда Death Squad лишатся возможности победить в этом матче. Приветствую всех из Самарканда. Ведущему респект, Сардор, приветствую вас. И вам тоже огромный респект, во-первых, за вашу похвалу, меня. А во-вторых, конечно же, за то, что вы приходите на этот канал смотреть трансляции. Значит, у вас хороший вкус, черт возьми. Снэчер и Никизиар по минусу L32. L плюс 32 минус Пупа по Матей. 3 в 4... Три в 4. Три в 4 три в 4 Это как прям какая-то вот такая, знаете, рэперская история. Можно просто фразу три-четыре-три-четыре замиксовать в любой практический трек. Никера. Минус L плюс 32. И остаются, ну, ну шуб, наверное. Здесь, наверное, так основной, так сказать, локомотив команды Death Squad. Тем не менее, бигзадница тоже как бы, в общем стреляет, убивает же ведь. 12 на 18 как-то настрелял. Но молодцы, конечно же, молодцы игроки команды Стак Ведь если бы не их э, глупые корявые мувы, которые они сейчас использовали, э, матч, скорее всего, бы закончился прямо в этом раунде. А так у нас появляется возможность продлить удовольствие. Потому что, пожалуйста, вот. Шук вот такие штуки просто не отдает, естественно. И как его тиммейт, кстати, тоже. Ну, глупо просто было прессить соперника Я понимаю, что счет позволяет прессить хоть до посинения Но иногда нужно стоп-кран Вовремя дергать Александр, это последний раунд или еще матч будет Сардор? Ну, как вы видите, во-первых, это не последний раунд оказался да, А во-вторых, матч Да, единственный, как только команда Одна из команд выиграет То мы на сегодня закончим Ну что ж кто, кого, как вы думаете? Будет ли камбэк? 9 раундов кряду, ряду, между прочим, команде Death Squad нужно забрать. Ну вот, два минуса от них. Хули Найт минус большая задница. И большая задница пока, на самом деле, у игроков обороны, я бы сказал. А, Хули Найт, кстати, еще один минус. И, парадоксально, но ситуация 2 в 2 а тут уже и не такая уж она и страшная, это, в общем-то. Кажда остается в соло, но против Хули Найта. Потому что только что погиб Снэтчер. По на эту есть исчерпывающая информация. Было 100% ясно и понятно, что он сейчас э, находится на э, позиции Аркады с Банана. И Каждомяка просто ждет. Просто ждет в единственно верный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Халявка подъехала, дорогие друзья. Ну и вопрос здесь только просто за 5 секунд успеть добежать до бомбы. С чем Холли Найт, безусловно, справляется. И это 16-6, дорогие мои друзья. Команда Стак одерживает победу над командой Дескват на карте Де Инферна. Вот такой вот матч э, вы сегодня видели. Я надеюсь, вам понравилось. Мне в целом понравилось. Это было, конечно, очень... Интересненько, поучительно И что самое интересное Это было вообще ни разу Неоднозначно и неординарно То, что как минимум стак Никизяр Выиграв ножи Выбрали начать за слабую сторону И это привело их к победе в итоге Вот это вот парадокс всего этого матча Дорогие мои друзья